От винта. Все, лопатень, где Виктор, так уляж Поехали! Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта! У нас очередной безмонтажный ролик на штурм Каршавеля. Вместо место таких огромного количества горнолыжных курортов. Вот вы наблюдаете по озеру, кстати, сейчас хорошо видно, как ветер дует. Так, а мы должны забраться на этот хребет и пройти немножечко направо. Я особо высоту не набираю, потому что это не нужно. С правой стороны у нас огромный ледник. Далековато, конечно, от нас. Национальный парк. Я там раньше шалил, а сейчас сказали, что лучше не шалить. Правила стали более строгими. Так что шалить мы там не будем. Но зато Куршевель уже практически наш. Находится за вот той скалой. Оттуда будет виден уже аэродром. Мне хотелось сюда слетать сегодня. Тут будет второй квест, как отсюда выбраться. Потому что Ветер достаточно сильный. 17 км в час дует у нас в левый борт. И вот эти все облака, они есть, кажется, да, но работают они относительно плохо. Здесь очень начинаются, конечно, красивые места. Вот эти вот красивейшие долины зеленые. Вот сочетание этих скал. Вот сверху даже какие-то решайники растут на скалах. А потом бац, и зеленая долинка. И аэродром Кушавеля здесь по сути, единственное место для посадки. То есть, если некуда приземляться, Куршевель это некий выход. Однако, что я могу сказать, что приземляться на него крайне сложно, потому что полоса этого аэродрома под очень большим углом находится. То есть, ты садишься как бы в гору. Я вам не рекомендую без инструктора это делать. И пилоты, которые приземляются там, естественно, имеют хороший горный рейтинг. Это должно быть обязательно оттренировано. Но если выхода другого нет, например, ну вот все, приземляться больше негде. Вот сейчас бы, например, не смогли бы найти поток. Мы могли приземлиться в Уршевеле. Хотя правильнее было бы уйти, вот впереди далеко, там от хорошая облачность, ближе к Панблану, Недалеко, кстати, до него осталось. И там набрать, или вот этой долины уйти в сторону Шамбери имбири недалеко или арбитвиль в общем вот эти что-то из этого можно было взять и использовать так правильно ли я пришел да вот сейчас вот на этот, около этой скалы должен быть хороший поток я попробую встать в набор ну, тоже внизу какие-то озера красивые искусственные Видите, облако есть все есть все для того чтобы был поток оп ну где наш там аэродром Миша, смотри, я всегда забываю, где эта полоса. Будь она неладна. И поток есть. И как тут не закрутить? Давай закрутим. Все-таки возьмем немножко высоты, чтобы потом назад сюда вернуться легко. Ах, как красиво. Видите? Закрылочек. Да. Ну, все понятно, да, друзья. Вон внизу осыпь каменная, ветер на склон. Чтобы тут не было потока, это... Должно что-то случиться, конечно, он есть. А может быть на реконструкции наш аэродром, а? Как ты думаешь, Миш? Ну, есть. Мне вот этот цвет воды очень нравится. Как они такого цвета добиваются, Миш? У тебя есть мысли на этот, по этому поводу? А? Купорос? Купорос подсыпают, думаешь? А подсыпают или тут просто вода течет по каким-нибудь купоросным скалам? Друзья, кто знает, будьте так любезны, напишите в комментариях, откуда берется вот такой цвет воды. Вот, вот такой вот прям. Просто сумасшедшего цвета. Сейчас можем пройтись немножко поближе. Вот крыло сейчас показывает на заповедник. У меня уже предупреждения светятся, что осторожно, осторожно. Будьте внимательны. Тысячи метров над рельефом. И пошли. Раз. Есть такая возможность. Друзья, на подходе к нашему замечательному Куршавелю, к сожалению, есть запретная зона. Национальный парк. Вот крыло показывает туда, куда летать нельзя. И поэтому мы обходим вот этот выступ. Заходим вот сюда в ущелье. И попробуем поснимать вам водопады. Вот они далеко-далеко-далеко на горизонте. Я набрал достаточно высоты для этого. И сейчас вот мы, особо не нарушая, выскочив в долинку, поснимаем вам аэродромчик и леднички. К сожалению, планеристам приходится идти на такие жертвы-изыски. Ну вот, что поделаешь. Например, сейчас я уже в границах, на самой границе заповедника, как вы видите, вот. Но у меня еще есть тысячи метров над рельефом. Вот, и здесь километр высоты, который позволяет мне особо не нервничать. То есть я ничего не нарушаю сейчас. Посмотрите, мы даже еще в наборе идем метров в секунду вдоль вот этих вот облачков хребет держит. А вот он, Хуршавель, собственно, смотрите. Сейчас я увеличу вам картинку. Вот он, аэродромчик. Из интересного там вот это вот... Посмотрите, если... На полосу она под приличным углом смотрит в пропасть. Поверьте, это. Сверху не видно вам сейчас, но пропасть есть. И посадка на этот аэродром является одной из сложнейших для авиаторов. Так, а, облака висят а, ниже нас. Получилось это потому, что мы хорошо набрали в потоке, а здесь воздушная масса чуть более влажная. И мы можем сделать красивую съемку. Вид на Куршавель выше облака. Мой учитель Клаус он приземлялся на этот аэродром. Мало того, он из него, с него взлетал. Замечательный ролик у него есть про этот аэродром. И когда его готовили к этому ролику, режиссер посмотрел на Клауса говорит «Ты будешь сниматься. Я не беру больше актера, который должен был тебе играть. Ты будешь играть себе сам». И Клаус получил гарнер еще из-за актерское мастерство свое. А Актеру, который должен был сниматься, выплатили неустойку и... Ну, не выгнули, а заслуженно сказали, что ты нам не нравишься. Извини. Красотища-то какая! Что мы имеем? Мы имеем слева от нас Монблан, но мы туда уже столько раз летали, что сегодня уже лень. А, собственно, все эти вот горнолыжные красивейшие постройки. Ну, не знаю, вот, вот, вот сколько всего. <с Trade> сколько жизни в этих долинах. А, и... Собственно, вот там находится ледничок, к которому мы сейчас подлетим. О, кстати, О, смотрите, как отображается аэродром Куршевиля на э, моем навигаторе. Ой, как же красиво. Меня одно удивляет всегда, откуда такая синь воды? То есть, почему вот эти вот озера э, такие синие? Вот Миша выдвинул идею, что купорос в скалах какой-нибудь, э, или какая-нибудь, как, что-то находится в породе, что делает воду настолько синей. У меня мысли на этот счет нет Кто может, напишите в комментариях Будет очень интересно Ну, смотрите На телефон я могу вполне себе позволить Съемку с увеличением Вот один водопадик, но мелкий Вот это озеро красивое Мне нравится А вот мои самая Любимая группа водопадов Посмотрите, какие лапочки Вот они Красотули Иногда в них можно прилететь и прям почти крылой искупать. Там на плато сверху, примерно вот здесь, прям вода течет, если внимательно присмотреться. К сожалению, такой возможности нет. Но увеличение не вытянет, качество съемки не такое. Вот сейчас зажглась радуга на одном из водопадов. Миш, посмотри, видишь? О, невероятное зрелище друзья невероятно загораются радуги а -а -а. я разворачиваю планер попробую снять вам это все еще раз без искажений связанных с нашим фонарем так прям крыло будет у меня показывать на эти водопадики. вот Вероятно. И даже здесь нас от стенки, друзья, придерживает. Это, видимо, в награду за съемку для вас. Это хорошо. Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным. Мы машем ручкой нашему заповеднику, показываем еще раз, что такое тысячи метров над рельефом и разворачиваемся в сторону сканников для того, чтобы снова набрать высоту. Мы должны прийти выше них. Я разгоняю планер до 200 км в час. Подходим в гостеприимную облачку, которая позволит нам набрать высоты. Все тот же склон у озер, рядом с Кушевелем. Оп! И поточек, посмотрите, какой вариометры лежат. Ой, сколько у нас мук на крыле. Друзья, посмотрите. Вот эти мухи достаточно существенно ухудшают родиминовическое качество, превращая наш планер неизвестного что ну, не сильно, но ощутимо. Там 10% можно потерять в качестве. Ой, красота. Хорошо набираем высоту. Можно сместиться, в принципе, в этом потоке к вершинке, например. По идее, с нее должен он сильнее сходить. Видите, все достаточно просто. Да, на вершиной лучше все подымает. Устойчивые 5 метров в секунду. Мы винчиваемся в небо, еще раз любуемся сюда вот эту синь э, озеро. Мне это место просто очень понравилось, друзья. Думайте, почему ты, Волков, тут целый день летаешь? Ну, потому что нравится. И могу что еще сказать из интересного. Погода стала лучше. То есть, когда мы сюда пришли где-то 20 минут назад, еле-еле э, вот -еле здесь высоту набрали. но и кромка была пониже. А сейчас прям чики-пики. Друзья, у нас все хорошо. Мы набрали высоту над скалами вот этой долинки течет воздух отрывается от этих скал образует облако нам удалось набрать 3580 метров и это значит что нам пора домой я очень рад что удалось вам показать красоту вот этого плата ледника, сейчас он хорошо виден с большой высоты Вот водопадики тоже с большой высоты хорошо видны Прям идеально все, мне кажется, получилось. А самое главное, идеально получилось вот сейчас высоту добрать. И у нас все хорошо, чтобы красиво вернуться домой. До новых встреч, глубоко уважаемые любители лед и видоспорта. Сохраняйте, принообразяйте красоту планеты Земля. До новых позитивных роликов. Эй!